Здравствуйте, люди интернета! Я Анна Сорина, снова с вами, онлайн-предприниматель и основатель бизнес-группы ДДД. Подпишись на мой канал и узнаешь бизнес-секреты. Мы с вами создали интеллект-карту по боту Автопостер. И давайте по ней пробежимся. Я надеюсь, что вы уже все своего бота Автопостера создали. Значит, мы заходим в бот в Телеграме, затем перенаправляемся в Ботфазер. В ботфазере мы пишем внутри по-русски имя вашего бота, затем по-английски пишем это же имя и заканчиваем его словом «бот» или нижнее подчеркивание «бот». выбираете сами. Затем копируем IP-токен, который нам выдает ботфазер, вставляем его обратно, в то поле, которое предлагает MiniBot, высвечивается сообщение, что э, наш IP-токен э, э, принят и э, фактически наш бот создан, после чего мы настраиваем бот уже непосредственно в Телеграме. Но сейчас я бы хотела еще акцентировать ваше внимание вот на чем хотя бы пробежаться по основным э, параметрам Телеграма. Вы зарегистрировались в Телеграм, и можете создать здесь группу, открытую для общения. Можно создать канал, тогда у вас будет односторонняя связь с читателями. И можно сделать публичный чат. Вот в настоящий момент у меня уже робот-автопостер работает. И он работает на канал, который э, имеет одностороннюю связь. Как видите, у меня даже здесь уже привязанный. Ну, когда я его настраивала, в принципе, это было э, где-то февраль-март, может быть, месяц, я уже даже не помню. Э, тоже я тык тыкалась, тыкалась и... Если я сейчас начало прокручу, то вы увидите, собственно, сколько было у меня тут... Ну, я уже, может быть, что-то по поудаляла, какие у меня тоже были затыки. Но, во всяком случае, здесь все интуитивно понятно. Здесь есть все подсказочки, куда можно перейти и обязательно нажать. Так вот, сейчас у меня на мою группу, бизнес-группа ДДД в Телеграме, настроен автопостер непосредственно с бизнес-группы ВКонтакте. И я сейчас вот прямо при вас еще подключу YouTube-канал сюда. Единственное, что если вы будете на YouTube-канале ставить лайки, то, скорее всего, что эти все видео будут оказываться в ленте новостей непосредственно вашего канала или группы, на что вы будете свой бот-автопостер настраивать. Ну, давайте протестируем. Во всяком случае, я это не делала. Сейчас я подключу, и мы сможем это протестировать. Значит, я нажимаю. Мне предлагается выбрать команду, и я нажимаю «Подключение YouTube». Ссылка. Сейчас будет у меня здесь, видите, он пишет «Введите ссылку на YouTube-страницу или канал, чтобы включить автопостинг». Я захожу на свою страничку, на свой канал, вернее, на YouTube, и вставляю эту ссылочку сюда. И говорю «Окей, все». Сейчас мой канал подключен. Данный аккаунт уже подключен. Текущие э, аккаунты для автопостинга. Все. Теперь, э, значит, все данные, которые я буду... Все, что я буду делать на своем э, YouTube-канале, будет транслироваться в моей бизнес-группе. В группе в Телеграме. В Телеграме. Значит, где моя группа? Сейчас мы... Вот, моя группа. Видите, здесь моя группа, канал, закрытый. И вот он выглядит в настоящий момент вот так. Сейчас я иду на э, канал, на свой ютубовский. И, например, нажимаю, э, ну, э, возьмем хотя бы вот «Академия интернет» профессии номер один открываем этот канал вот здесь александр балыков его видео я уже подписана на этот канал и мне вот нравится привет друзья меня зовут его... александр балыков академ... кстати здесь уже у меня уже лай лайк стоит, но я могу его убрать. Вот, а сейчас э, давайте я поставлю лайк этому видео, этому интервью, и мы посмотрим, что произошло у меня э, в Телеграме. Ну, это не так быстро происходит. Э, должно пройти какое-то время, чтобы... Э, Автопостер э, считал эту информацию и робот, и перебросил ее на канал. Мы не будем тратить наше драгоценное время. Я вам желаю успехов в освоении Телеграма. Подписывайтесь на мои каналы Телеграм. Ссылочки будут внизу. И если у кого-то возникли вопросы, записывайтесь на скайп-консультацию. В течение 15 минут я вас с удовольствием бесплатно проконсультирую. С вами была Анна Сорина из Санкт-Петербурга. Пока-пока.